Усадьба у Петровича располагается в живописном месте под городом Борисово Минской области. Гостей ожидают домик для вип-персон, гостевой дом с комнатами для отдыха, домик для влюбленных, беседка для отдыха, зарыбленный пруд, гордость хозяина усадьбы, баня на дровах. Помимо этого, вы сможете насладиться профессиональным массажем чудесной кухни с использованием экологически чистых деревенских продуктов, рыбной ловлей или охотой, а также экскурсиями по достопримечательностям Борисова и Борисовского района. Адрес игры усадьбы. Республика Беларусь, Минская область, Борисовский район, деревня Большое Стахово, улица Чуры, дом 3.